Спа. Довольно интересная трасса, самая длинная в календаре Формула 1. И в этом этапе у нас будет также еще и дождь. Впервые, на резать, дождевая гонка. Конечно, у нас были квалификации в дождь, но тут были пару раз только. В этот раз уже и гонка будет дождь, а то я думал уже как-то странно, что у нас не было гонки в дождь. По поводу квалификации, она не совсем вся в дождь проходила. Первый сегмент был сухой, во втором у нас уже полил ливень, ну а в третьем сегменте трасса мгновенно почти высохла и уже после первой убытки можно было приходить на суперсофт, но я не успел, к сожалению, сделать круг на сликах, по итогу только девятый. Но ну, окей, в принципе, можем прорваться на трассе. Потому что у нас хорошая динамика, у нас хорошие двигатели, более-менее уже, можно сказать, хорошие шасси, что очень значимо для этой трассы. Ну и плюс дождь, так что все, по сути, нам идет на руку, так что, я думаю, спокойно сможем прорваться с девятой на первую позицию и побороться за нее уже может с Сироткиным. Ну и переходим к стартовой решетке, где у нас первый Сергей Сироткин выиграл квалификацию, что очень хорошо уже. Как по мне второй Льюис Хэмпсон, третий Себастьян, пятый, четвертый Четвертый Кимми Райкнен, пятый Истбанков, шестой Вальтери Ботус, седьмой Дэнни Риккардо, восьмой Маркус Ориксон, девятый Я э, и шестидесятый Шоль Клер. Такая у нас стоп десятка интересная. Ферстаппин нас вылетел во втором сегменте что довольно так интересно ну и Серовенко наконец-то выиграл первую квалификацию и это означает то что болит у нас уже работает неплохо также заметил то что что то в последнее время боты особо штрафов не берут вот Магдусон взял только штрафы и все то раньше они кучи просто брали штрафы и там по 6 гонщиков спокойно уже уходили в конец пелотона тут уж как то так получилось по поводу стратегии ее как таковой конкретно нету потому что у нас будет все таки дождь переходящий в легкий дождь потом уже трасса будет подсыхать и поэтому последние круги будут на сликах, скорее всего. Ну и переходим к старту. Старт был дан, я неплохо срываюсь с места, тут же прохожу Экс на слева, Рикер, тут же пытаюсь догнать. Ну и выхожу на часть поворота, где пост начинает оттормаживаться, из-за чего врезаюсь в фетли, Ничего себе не ломаю, не ломаю ничего фетли, но мы вытесняем Райкенена из-за того, что мы шли втроем просто в поворот из-за чего у нас выехала машина безопасности почему она выехала, потому что Ракинс вернул влево на и встал почему-то вот, по итогу из-за этого машина виртуальной безопасности соответственно какую-то часть трассы, мы половину где-то проехали под ней ну и за счет этого и также Сирокинс с Хэмилтоном успели оторваться собственно вот как все это выглядело ну и просто Ракинс вернул налево и все не подождало пока весь Платон на следующем круге уже меня пытались атаковать сразу Ботас и Акон у окона это почти вышло, но я слишком заузил траекторию вхождения поворота и из-за чего его развернул. Впоследствии из-за этого замедлился Феттель, ну а уже Ферстайпин, точнее нет, Арикиард не успел замедлиться, из-за этого повредился передним антикрылом. Что примечательное, он с этим передним поврежденным антикрылом будет ехать больше часть дистанции до своего пидстопа, из-за чего он соберет просто большую кучу болидов позади себя. С Хэмилтоном я разобрался ближе к автобусной остановке на прямой скоростной. Я не решался это делать, потому что это слишком опасно, потому что я могу просто спокойно вылететь в него, и мы просто вылетим об... оба с ним. все-таки, если что в Венгрии я уже сошел, так что лучше здесь не сходить. Быстро догнав Сироткина, я начал уже думать, где я его буду обходить. В поворотах у меня было просто большое преимущество, я просто смог подлететь к болиду и остаться за ним позади. Но, Сироткин довольно интересные движение совершит в s После скоростного левого длительного поворота э, он почему-то решит сместиться и мне больше показалось то, что это больше выглядело как э, team order, то есть, э, будто ему сказали, типа, пропусти позади идущийся с командника, из-за чего я врезаюсь с него, потому что думал, по внешней хоть пройти, пытаться его пройти, из-за этого я теряю левую часть передних клана немного, также Хамильтон тут же догоняет, из-за чего он тут же проходит Сироткина. И я также еще помешал Сироткину нормально пройти поворот. Вот, я думаю, в этом обратился больше Хамильтон, потому что он тут же прошел Сироткина. И уже на прямой, думал, пытался меня как-то опередить, но там не было особого места, потому что, опять же, в вот дождь довольно опасный вариант опережать на вот данный скоростной прямой. Все-таки велик шанс того, что можно просто вылететь с гонки. Но по сути из-за того, что я возле Хэмптон входит на первое место. Я же возвращаюсь в гонку прямо позади Рикьярда, который собрал позади себя пилотон из-за сломанного переднего текола. Ну и в принципе на прямой после красной воды уже опередил его. Тут же его начали проходить и Лихлер позади, и также Форс Инди начинал пытаться пройти его. По итогу спокойно прошел и я отправился за двумя идущими впереди, где был Ферстаппин и Эриксон. тех двое, которые прорвались из этого пилотона небольшого, также уже позади прорвался еще и Фронтика Перес. Ну и по итогу опять же та же самая ситуация с Ферстаппином. Я не решаюсь его опередить на данном скоростном участке, потому что я окей, я быстрее него, но места здесь опередить нету. По сухой погоде еще да, но мокрую нет никогда. Это слишком опасно. В общем, запомните мои слова и вы увидите просто место, где я решил опередить Ферстапина. То есть, прокатавшись за ним, весь третий сектор, и за Эриксоном, которого сдерживал, по сути, Ферстаппен, но Ферстаппен как-то не решался его опередить. Дождь, в принципе, вообще бота как-то нерешительные порой, то есть они не решаются почему-то пережать. Ну и, собственно, вот. По сути, быстро выхожу вместе с Ферстапином. Также Эриксон много оторвался. Ну и красная вода, да. Я решаю его пройти в красной воде. Логика, то есть не хотел ходить на скоростной прямой, обратно иду идущий к старту, но в красной воде самое то место вот для опережения, из-за чего я еще хреново вышел с дрифтом, но на прямой все-таки у, у него не было шансов меня обогнать. С Эриксом я попытался проделать движение в виде окона, но решил все-таки сбросить, потому что ну, плохо для меня и него закончится а ехать на пистол против второго антикрова мне как-то не сильно горело желание. Потом боты уже поехали на свои пистолы, запланированные на 11, -11 кругу, ну и за счет этого я вышел уже в лидеры. Хэмилтон пытался меня атаковать в этом повороте, но 2-3 попытки вроде были все безуспешные, что меня не радовало. Ну и, конечно же, Феттель, который сошел нас, к сожалению, по проблеме с ДВС. Потом на 14 кругу я что-то отвлекся и... Повезло, я отловил машину, но меня прошел Хэмилтон и пришлось уже за ним гнаться. Также у нас вот потихоньку уже дождь начинал заканчиваться и за счет этого темп потихоньку возрастал. Также потихоньку расходовал топливо, трудно экономил за это время на машине безопасности виртуальной. Ну и вот напрямую, собственно, без каких-либо проблем за счет слепстрима догоняю и... Обхожу по внешней траектории, потому что по внутренние как-то боты уже решили просто оттормаживаться, видать, увидели то, что я делал с э, Чикаперецем, или оконом, да, аконом, который меня пытался победить. Так что решились просто оттормаживаться. На 17-й у нас разрешено уже было использовать ТРС, из-за чего я сразу же сказал своему механику, что я буду возвращаться на песок, потому что этот шанс просто у меня слики и просто кучу времени сразу отыграть. Потому что слики будут в данный момент уже работать. Если бы я это сделал на круг позже, точнее раньше, скорее всего, я просто бы плавал бы и не мог нормально бы ехать. Ну а Баты решили почему-то на следующем кругу заехать. Хотя, если бы поменял бы все-таки ну, вот на этом кругу, как я на то, скорее всего, подиум был бы за нами. Ну, в принципе, окей, у него еще есть шанс побороться с Льюисом, но все-таки гарантийный вариант на сликах проехать почему бы и нет. Возвращаюсь я все-таки перед Пересом, потому что разрыв был просто дикий. Опять же из-за того же Рикерда, который сдерживал большую часть пелотона, кто-то там также ехал за Ферстаппеном и Эриксоном и тому подобное. Ну и вот, собственно, пистопы Я отыграл просто кучу времени, то есть по отношению к моему лучшему кругу, который был проехан на промежутке всего лишь 8 секунд проигрыша, а на пистопе я проиграл намного больше. Соответственно, из-за того, что все поехали на пистопы, я вышел на первую позицию, потому что, ну, я просто время куча отыграл опять. Ну и, собственно, таким так выдался, конечно, немножко поначалу. Он был, так сказать, грязным, потому что я выбил Кими сначала из-за того, что мы втроем вошли в поворот. Я выбил Акона из-за того, что он решил по внутренней части поворота пройти меня. Но, к сожалению, да. Я закрыл просто для него калитку и из-за этого... Вот так получилось. Также из этого Риккярдо пострадал, ну и имеем, что имеем. По итогу я на первом месте, второй у нас Льюис и третий сиротник. Если бы сиротник не сделал то самое движение в скоростной навязке, когда зачем-то решил по внешке проходить, а не по внутренней, то я бы думаю, мы финишировали на первой-второй позиции. Собственно, Кими у нас так и не смог пробоваться с конца. Подтверждает мои слово то, что борьбы особо не было. Все ехали друг за дружкой в этом пилотоне, ну может быть там... Кто-то кого-то пытался пройти, не более. В турнире-зачете у нас продолжается та же история у нас с Сироткиным. И в Кубке Конструкторов мы также продолжаем лидировать. По контактам было не особо много, по части они были в начале, да и не более. В соперничестве Льюис я выигрываю, ну а Сироткин с следующего этапа я думаю, успокау. начну выигрывать. Собираем ресурсы, которые мы можем потратить, наконец-то продолжать шасси поградить. И со следующего этапа нам привезут просто кучу агролидов, опять же. То есть это будет, опять же, связано с понижением расхода топлива, большое обновление. Также обновление, связанное с распределением веса, то есть надо сейчас работать в, этой, в этом плане, потому что болит пусть имеет довольно уже неплохо сниженный вес, но нужно работать над его распределением, чтобы он распределялся вес ровно по машине. Также думал взять э, модификацию, связанную с ERS, но потом подумал, то, что окей, лучше оставлю себе очки на будущий этап, вдруг у нас опять же регламент, потому что обычно ближе к мозе, раз будет известно, будет его меняться или нет. На этом, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки до скорых встречи, ребят, пока-пока.